В юности прочитал заговор на ветер, на приворот. Можно ли сейчас нейтрализовать и нужно что-то делать? Нет. Дело в том, что такие заговоры, в случае, если заговор результативно исполнился, то тогда... Уже делать ничего не нужно. В случае, если он не исполнился, то за много лет вы уже как-то им рассчитались. То есть, как болезнь отдали или так далее. Как нейтрализуется заговор такой. Делается это так. Человек говорит, я когда-то сделал этот заговор, каюсь. Я никогда больше не буду его делать. И представить, будто тот момент, который вы представляете, сжигаете его на пламени восковой свечи. Которая, кстати, должна стоять от вас по левую сторону.